Тоже я сегодня вот такой в начале сезона, в таком прекрасном лесу, осенне-зимнем. И сегодня мы поговорим о свежем воздухе. Оставайтесь с нами, будет интересно. Погнали. Добрый день. Что же в начале сезона я решил поработать в направлении изучения вопроса о нейтрализаторах запахов, Потому что для всех, для нас, лыжников, а лыжи это все-таки в какой-то мере спорт. Очень актуален. Элемент борьбы с запахом пота Который является таким ну, Неотъемлемой частью спорта да? Все мы знаем, что да, ты берешь ботинки новые Горнолыжные, ты в них покатался И на третий день у них появляется запах Который неприятный, который, который хочется убрать И который, ну, как-то Заграничивает нашу свободу жизни Потому что приходишь в кафе и понимаешь, что ботинки лучше не снимать Ну, я протестировал кучу средств Кучу средств И пришел к тому, что есть средства дезодоранты Это вообще не вариант, потому что они Прикрывают запах, но не борются с ним И есть у вас от вас воняло, да, то после использования дезорант такое ощущение, что от вас воняет, но под сиренью, вот. И есть средства борющие с грибком, они прекрасно работают, но только в том случае, если грин, есть грибок, да, если есть грибок, они уберут запах грибка, но оставят запах фото, потому что фото это не грибок, и у них есть другой минус, потому что у них есть свой сильный запах, от которого вы сами тоже захотите избавиться, потому что он неприятен чисто вот для вас, когда вы занимаетесь спортом и чувствуете, что вы пахнете мирамистином везде, да, то этот мирамистин уже становится навязчивый день. Вот, и третье, средство, их немного, и лидером для меня лично, я не буду там, вдаваться в детали, на мой взгляд, абсолютно лидерство это э, средство Helimitex. Оно а, ну, простое в, в, в использовании, там несложно разобраться, всего из две вариации, это спорт и шус для ботинок, они отличаются, и он работает, реально работает. Я его испытал при этом в очень жестких условиях, вот я просто знаю, что такое горнолыжка, я знаю, что такое еще и хоккей, и, конечно, по сравнению с хоккеем, лыжи это вообще очень ароматный вид спорта, вообще нет ни пота, ничего. Вот хоккей это совершенно такая адская вонюща, потому что очень подный вид спорта. Вот другие нагрузки, очень потеешь и при этом есть проблемы с формой. Поэтому я взял Халимитакс и вошел с ним на хоккей. Ну, в общем, на хоккее было все так. То есть я, естественно, поработал с ним так, как говорила инструкция. Инструкция говорит так, что возьмите форму, высушите ее, или в момент сушки нанесите спрей, нанесите средство, и форма как бы вонять не будет. Работает 100%, форма не воняет. Плюс меня порадовало то, что сам запах самого Helimitex, он не противный, он такой, знаете, не раздражающий, не бесящий, И он достаточно быстро проходит тоже, то есть... Если форма хорошо проветрилась, то, в общем-то, им и не пахнет. Вот. Но я пошел дальше и устроил ему реальный хардкор. То есть я... Использовал его на обрызгивание на форму, даже не суша ее. То есть вот, позанимался, снял и прям на мокрую забрызгал и положил в бау. У хоккейной формы есть такой минус, что она долго ездит еще и в бауле, пока ты высушил. Но как бы тоже никакой разницы я не заметил, то есть запаха точно так же не было. Я пошел еще дальше, я сделал проще, я сделал вообще то что называется, ад для хоккейной формы. Это я после тренировки плотную форму сложил в баул, просто забрызгал Хельмитексом, закрыл баул и забыл на нем на день. Вот, на следующий день я его вскрыл, и вот если не пользоваться в данный момент никаким нейтрализатором запаха, то шумон, который идет из баула, вообще он как бы, в принципе, обычно сбивает просто с ног, вот. Но в данном случае не, тоже не было никакой катастрофы, то есть эта штука справилась и в этом случае с запахом, вот. То есть я могу сказать, что такого как бы эффекта у меня не было никогда, и вот. И теперь я, в принципе, пользуюсь им ну, в хоккее точно, в лыжах тоже буду пользоваться весь сезон. Вот отличие между спорт Shoes. Э, а, спорт он все-таки для одежды там где есть возможность сушиться там где есть возможность э, в том числе проветривать форму он менее такой ядовитый это чувствуется даже по запаху когда вы его просто пшикаете и вот, вот его ну естественный запах средства вот ботиночный он более ядовитый он более такой ядреный, вот и как бы он отрабатывает больший сегмент, в том числе там, борется с бактериями вот. ну и ботинки, как правило, они меньше проветриваются, хуже, да, и поэтому воняют сильнее Вот работает яростней что мне еще в нем понравилось, я испытал это средство на всех видах на всех видах Покрытий тканах. то есть у нас же есть проблема в чем, что есть ботинки вонючие, а есть еще мембранная одежда, да, то есть курточка за бешеные деньги, которую жалко стирать, но которая при этом тоже воняет, потому что как бы она не дышала, сколько бы там тысяч мембраны не было, она все равно потеет, вы все равно будете потеть, да, потому что и разница температурный склон кафе, и разница там температур спуска подъем на скитуре, если мы говорим о фрирайдерах, то есть пот он все равно есть, он все равно впитывается и в мембрану, в саму и в подкладку, вот, и с этим надо работать, и мы знаем, что мембрана она очень капризная, она очень многие средства реагируют не очень хорошо, да, и мы можем ее повредить и стиркой, и не просто так. Производители мембраны там делают безумное количество средств для обработки мембраны. Вот, это средство никак не вступает ни в какие реакции с мембраной, оно никак его не портит. И я попробовал на нескольких своих там куртках, в которых есть элемент открытой мембраны. И я считаю это прекрасно, потому что, ну, лично у меня, например, рука не поднимается, стирать дорогие там или хорошие катальные мембранные куртки. Мне просто стремно, и страшно, я не хочу портить мембрану, да. Вот, с этим средством бояться нечего, можно фигачить. Вот, также я его проверял на таких, как бы, очень, ну, я по своему опыту знаю, очень чувствительных к среде воздействия поверхностях, типа там, ну, лыжникам не актуально, а хоккеисты меня поймут, это... Ладошка у краги, она, если краги постирать, да, то она становится дубовой, и ты перестаешь чувствовать, если там кружку, это очень плохо, и хоккеисты это не любят. Вот. Это средство был небольшой эффект на очень дешевых крагах, у меня есть там совсем дешевые, вот я на них попрызгал, и там кожа немножко поддубела, но опять-таки от того же мироместина она становилась просто каменной, да? от воды она становилась просто бетонной, вот, от а этого, оно немножко стало потверже, но, в принципе, достаточно быстро размялось. На дорогих крагах, где э, ладошка сделана синтетическая, вообще пофиг, никакого вообще эффекта не было, ничего не произошло, то есть она как оставалась мягкой, так и она осталась мягкой. В общем, разницы никакой. Поэтому, в общем, на хорошем инвентаре средство никак его не портит, ни в какие реакции не вступает. Вот, в принципе... Отличное решение, потому что на самом деле запах ботинок меня беспокоил очень давно и как-то один раз там лет там 7-8 назад в Италии в прокате я встретил такое чудесное средство, такая штука, на нее одеваешь ботинок, там кнопочка нажимаешь, она тебе впрыскивает какую-то штуку внутрь и я это делал, меня радовал, потому что после этого я неделю плотно катался и у меня ничего в ботинок не пахло, вот и я все хотел найти, что там за средство и вот наконец-то я его нашел, подытожив, я могу вам советовать... Следующее, да, это, естественно, если у вас есть грибки, то на самом деле не пользуйтесь мироместином, а решите один раз вопрос с грибками, каким какими-то мазями и лекарственными средствами. Вот, а если у вас беспокоит реально запах фото, то пользуйтесь вот этим средством Helmitex и все в вашей жизни будет прекрасно, то есть... Баллончик при этом маленький, стоит понятных совершенно там каких-то вменяемых денег, то есть взять его с собой на отдых там куда-нибудь за границу или там в горы на самолете, неважно, никакой проблемы не составляет, буквально 2-3 раза вы обработаете одежду и ботинки на отдыхе, и при этом да, не будете бояться снять куртку снять ботинки в кафе. Все, вот, кстати, пошел снег, если вы видите в камере, и, видимо, значит, скоро уже можно будет кататься, и пойду кататься, чего и вам настоятельно рекомендую. Ставьте лайки видео, подписывайтесь на канал, заходите чаще на сайт. Пока.